Всем привет, это новая рубрика. Она экспериментальная и все завид только от вас. Суть этой рубрики в том, что у нас 20 минут на развитие и начинается война, две команды, первая команда я, Даня, Тедди и Лука, вторая команда Настя Бобик и Ворон и победит та команда тот кто сломает флаг и убьет лидера в нашей команде лидер Даневых Бобик, ставь лайк и подпишись на канал, удачи. минут у меня пошли люди нужен. 20 Надо, минут пошли через 20 дерево. минут начинается война так копайте я буду рубить я, дерево я буду рубить дерево люди я верстак сейчас сделаю вам так, ставь возле флага, надо будет еще как-то флаг защищать, потому что если флаг снимает, убьют тебя. Да, я еще забыла сказать, у них, в нихней них команде нужно будет убить Бобика, а, чтобы победить, а в нашей нужно убить Даню, лидеры такие. Ну no и вот этот, флаг. To... Люди, все, я сделала. У нас есть быстрое время, чтобы Да. Люди, 18,5 18 минут, нужно на 15. Я буду им прийти и говорить, сколько станет времени. Да, я добываю тут пока нам еды. А я что вон шахта огромная. Я пошел туда. Главное не умереть. Так у меня уже есть шерсть, нам нужно на кровати накопить обязательно. Так когда начнется кровать тебе ничем не поможем. Во-первых, у нас отключено сохранение инвентаря. Я его не включала. Я вовремя да это сказал, Тедди? Да. А я видел, как Тедди умер. Потом время будет потихоньку увеличиваться. Ты знал все я мир не там, есть, так. Нормально. Так, я Вон тут, я вижу сейчас вот железо, я, это бывает, ж... Всё, я, я железо. Я железо да, копаю. Коп. Главное не упасть. М -м -м -м. Капец большая 5... Люди, я уже огромное... я, я запрошу нашёл. Запр... Да? А да? Ну главное, как ты бы там не умри. А, Подождите, Люди, а, вы в шахте где-то начал копать? Или где да, да, я, я упал, лучше нам да. по отдельности. Люди, я, кажется, запрошу нашел. Люди, У нас нет ограничения, у нас нету типа ограничения. То есть вот вперед мы ходить не можем, назад мы можем куда, куда идти. Но просто потом я всех перенесу сюда, когда начнется война. Поняли? Мы можем идти куда угодно. Ну, только кроме вперед мы можем идти назад, мы можем идти бесконечное количество. Так. Люди, люди, у вас что-то есть, что-то сделать, ну надо уже быстрее, нужно оборудоваться. Нужно сделать щиты и броню. Кто-то, у кого сколько железа, сколько железок? У а, у меня, железа? У меня 14 железа не брал. У, у меня уже у меня 15. Нам нужно хотя бы железку сделать. А подожди, а можно x еще пользоваться? Я не знаю. У меня его, нет. а не его нету. А X-Rизоваться? У меня просто Может, вот нет, это у меня лока... потом то, что у ОК есть. Конечно. М -м, вряд ли он бы смог нормально играть с x потому что он Олег. будет все прозрачно. Видишь, что дали? Олег, а, это, у нас гриферство. То есть грифферить можно? Мы не можем гриффирить на территорию. Их сразу этот все дисклеймент. Ой, диск... сколько диск... у меня же а, есть. Мы же должны убить как-то, да? Ну потом я уберу Но... этот стенку, Нет, я уберу ее. А вообще, а потом, то есть можно будет заходить на территорию? Нет, потом у нас война закончится, кто-то из нас получит один point и тогда заново стенка поставится, и будет уже 30 минут на развитие. Он не ну, батальон. Я нашел железную кирку в заброшке. Так, ну и че? Так, Это я не переплачиваю. Я... А вот. Так, я а... не понимаю, как из этой же. Кто, кто поставил доску вообще? Это Что я. Просто... Извините, я тут тороплюсь. Я вообще только... только деревянную кирку я сделал. Вы понимаете, насколько я цепляюсь? У меня а... уже железо. Ну я у шут... них этого нету лидера. А кто лидер если? А лидер? Бобик... О, лидер Изна... бобик, А бобик ушел. Дером де назначается Настя. Пока миссии нет. Два крипера, ёбкая. Люди, я иду, пока буду переплавлять. Переплавляй, иду. Буду... Зобежит или крипер? Так. Марицы. Даня, Даня, Марицы Даня. Подножить. Люди, идите кто-то да. уже сюда. Осталось 14 минут. Все, Все, я... я даже из шахты не выбрался. Я сейчас со шахтой, я алмаз ищу вообще. Тези, нам хотя бы сделать сейчас железку. Вот именно. Ну, у меня есть 31 железо, Ой. но я не понимаю, как выдаться. Короче, я буду Ой. еще дерево рубить. На дереве мы просто и плавим, и нам уже палки там и все подобное. Так. Все. Вроде... А! Крипер! А! Доггер присоединился. Э, это... Доггер. Боже, я не к ним читаю. Почему не к ним сидел. Так, у него, видимо, пришли перезайти. Что? Я уже испугалась, Нет, потому не, что, я что я у Настя Настя взорвана кликала. Настя взорвалась. Ура! У нее, наверное, было много ресурсов. Ну, у не еще сейчас слагают, поэтому не депрессия. Но, да. Ой, я иду с с одним железом. Так. Да, да я... офигеть! Люди, я Молодец. просто вниз копаюсь. Ну-ка, старайся не сдохнуть. Ай, Ой, она а знаю, если что, я прыгаю, если я даже сдохну. Если... Вот у меня... А сейчас хочу пропиарить свой телеграм. Заходите, я там выставил Степу. Я закреплю тот комментарий, кто первый напишет, кто такой Степа. Так, люди Алмазы, Молодец. Дорога. Даня, даня, даня, Один, ты что делаешь? Стоп, два, я, А, я дерево. Стоп. Шесть. О, Восемь. О, лука, Лука, Лука, делай много печек. 12 минут осталось. Печки делайте быстрее. У меня нет уже А, Это я положил туда. Молодец. Так, сейчас, короче, я еще досок положу. Делайте много печек. Вот. Вот сюда поставьте досок кто-нибудь. 12 минут осталось до войны. Я положил, я положил. Мне надо железо плавить. Блин, я что-то как-то рано нашел ума за люди. Мы сейчас на железо все плавим, нам дерево нужно. Я пока мешал, кто вы где, люди? А у них даже железа вроде нету. А, да и нет, у мистера Бабины есть. Я, я, люди, оставь я защит буду делать. И... Краби сделай нерушабей. Во-первых, нам нужно броня. А, тетя, тетя, защити, нам нужно главное защитить Даню. Я, типа. не, я не могу. Самое делать, главное, не самое главное Даню защитить, потому что защитить Даню. Флаг. Люди, флаг защищайте особенно. Тоже. Флаг За застраивать За не надо. Давай, ну, нет, я застрой... я ну, не дальше. надо много его застраивать. Люди, алмазный кирка или алмазный меч люди делают? Меч, конечно, ты сейчас война скоро начнется Алмазный меч сделал. я уже просто железный сделала. Тедди, зачем тебе алмазная кирка? Если ты умрёшь, ты просрёшь её. Я железный меч сделала. Олег, это, телепорт не Настю. Кто-то нахрен я его сделала тогда? Ну, я тебя это спросить хочу. Зачем ты спрашивал когда ты сделал? Бери, ну ладно, я сам быстрее. Сделайте ему щит, сделайте ему щит. А, подожди, а что, а что мне грудник или что, что мне это скину? Вот. Крафт все, что можешь. А, а щит как щит, так я Щиты и дерево. Больше... Люди, я Щит, Щиты алмаз... дерево. Люди, я сейчас накопаю больше алмазов и, и короче, буду Дани сделай алмазы брать. Я... Да, конечно. Да, будем... Так. Бы... Ну, если честно, лучше бы меч. Но, но... Дани не умеет прятаться. Даня... А у меня у меня два алмаза. У ну, тебя у кого-нибудь есть кусочек? Тебе... Я возьму кусочек железа. У меня есть кусок. Да я уже взял. Так, да, щит, делаем Всё. себе щит. А у меня нету ты, меч, меч, меч, держи, держи, держи, держи, держи, держи дерево. Да, а, да, я от я вас какой-то. Я в жопе какой-то, а вы там уже. Капец, мне нужно к вам идти, а я в жопе какой-то нахожусь. Вот так поэтому можно... не надо было уходить куда-то. Когда не война начнется, тебя сюда переместит. Блин. Надо дальню посильнее соорудить. Ой, Люди, я еще амазон шел. Там не хотя бы дресс-код был. Дресс-код. Я не знаю. Так, Бобик, Ой, Бобик, фут. Даня, держи нагрудник. А, давай, я себе вот это сделал. Нож. Так, все, по ноже мне не нужны. Я готов. А вот я не очень. Так, я себе сделаю. Блин, мне еще одна железка была. Держи, держи, держи, держи. Да, да, да. Люди, собирайте. А, а, подожди, дай. Олег, а они будут к нам на территорию заходить? Да, и стена уберется, я и им нужно есть? будет снести это... нам флаг. А мы Палка должны снести такая. им флаг. Палка? Да, есть. Да. У меня их да, да, есть. Да, да, да. Так, люди, я люди, надо сделать. надо сделать гениально. Сложить какие-то хорошие вещи в сундук, чтобы если они нас вдруг убили, то Давайте. как бы они не получили а, это. Давайте клад сделаем. Давай. Все, я сделала сундук, пойдемте быстрее клад делать. Только, Люди, об этом не говорить. Ты наша реальная тактика. Даня, иди сюда. Всё, куда? Люди, куда? Короче, люди я еще умаза нашел. Надо рядом. Так. Са три. Давай, чуть умазов отложи 2, и куда-нибудь его У меня 17 алмазов, 5, да? 5, да 5, на нагорник, на нагорник на на Да не вон. Него... А у меня, у меня есть, а по ноже только. Вот сюда, Даня. 17 блоков запомни. 17. А, 17. 17? А, ну я родился 17. Отверстака верстака так. так мы еще здесь дерево кстати рядом а, так еду я сюда положу потом я положу сюда вот железо одно По, вот они положу. там мне интересно они вообще что делают я я не... а у них нету этого Нет, <свист> типа, Теди, не не у тебя алмазы только ты <свист> убира будь другом и подпишись на мой инстаграм а, Тедди учись играть учись играть а, так все так, люди я, говорит, я тебе еды еще нам подобиваю продвигать, надо еды а, у меня, у меня, люди, без люди, кому еда нужна, у меня есть. Мне нужно. Вот, на. вот, Тут у, у нас только 2... свинюшек, овечек. У... у меня только две курочки осталось. Так В принципе, они плохо А, я, я... Ну как хорошо пвп поэтому есть? нужно... Тедди, возвращайся быстрее. Возвращайся, я уже вверх копаюсь. Люди, я печку одну ещё А Ты не сможешь на войне, я думаю, скрафтить себе там помежки, не знаю, ну хотя бы меньше можно на тебе сделать, Лука, ты хорошо дерешься, я плохо Но ну, хотя, не я не знаю, я не помню, как дерется Бобик, То есть, я с Бобком играл вроде на но я не помню, как он дерется. Он вроде неплохо играет в Майнкрафт. Я не помню. Ну, не знаю, но, но мне нам бы was, тоже как-нибудь это World Типа, Gits, если World, да, World, боже. Воробей, он дерется стрёмно. Дайте еды, пожалуйста, я ещё крякну пизгу. На-на-на, у меня есть одна жареная бара... Да Даня, ты зачем нас шевелить? печку печку а. да поставьте, я еды себе столько добыл. Печку-на-на, вот тут-вот тут стоит. Подождите. О, Боже. Так. Да. Вы где? Люди, я, короче, так это ты где Если я а вы где я в какой-то жопе лежу. какой ты биом в каком биоме в О, я, я кажется, знаю. блин я забыл, где шаг. А, я, кажется, нет, я, я, блин, тут ты и... возле Березового? блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин блин мне нравится ресурс пака моим. Хорошо играть. Я играю с тем, который мне верствовал. Он такой что у него аватарка галактическая такая, да. Там блок Майнкрафта. Он напрятки на меня выкидал. Так, Тедди, мне нету времени тебе искать. Кому еда кому нужна, люди? Нам надо приготовить. Так, ты возле равнин, да? Да. Так. Типа а я вижу леса. равнины и а ты не вижу. Вот а я сам? вижу э, большую реку. Большой... Вот, я возле реки, я возле реки, я возле реки, Тедди. А, вот, где? я понял, что за река, кстати, люди. Я возле реки. Люди, крутись. Люди, я немножко... Тедди, крутись, крутись, немного... вертись, люди, прыгай. Послушайте, пожалуйста, я немного еды заныкал, короче. У нас возле еда... березового Да, я возле березового леса. Возле ряд, реки. Ряд... Ряд... Ряд... Зайди в реку, ты видишь пустыню, пустыню, пустыню. В нет. Песо... А, песок, видишь, вообще поближе? поближе. Песок вижу какой-то. А, маленький островок из песка. Нет. Ну, типа, там чуть-чуть песка есть, да? Вначале. Вежу. Иди туда, иди на этот песок. А, тут же можно плыть. Четыре минуты. Лука, напиши, то, что четыре минуты осталось. Вы где? Угу. А, это не островок, это... Люди, я печку... Люди, печку ныкаю. Печку да, Вокруг меня берёзы вообще. Да я тоже. чего возле черепашек я. Люди, там МС... Там Бобик, он на нашей территории. Он, он телепортировался, потому что умер. Он умер. Люди, Люди, он увидел, что я что-то под пол кладу. Да, ничего страшного. Мне, пошло, мне кажется, догадается. ему будет не а, до этого. Он, если мне повезёт, Какой погибнуть? Дети бы убью побежали. У тебя сюда? Мне надо его поесть на. Волчица, иди ко мне. Так, пошли, пошли, пошли, пошли. У них уже, а зачем они обсидиан достали? Три минуты осталось. Я могу бегать, ему еды надо. Да божечки, Тедди. А они застраиваются? Сейчас, я напишу, что нельзя же флаг застраивать? Можно, можно. А можно? Да, застраивайте наш, быстрее. А как мы его застроим? Я даже говня не застрою. Ну, мы тогда не должны дать убить Даню. Вперёд. Люди, я спрячусь куда-нибудь. Давайте я спрячусь или как? Нет, ну, ты не ну, должен ну, прятаться. Это будет капец, И это еще первая серия. Если они нас убьют, то мы можем нас или нет? Я вот это не придумал. А ну точно не говорю, это же ты придумал. Ну, вообще ты не придумал, ты то, не то это не важно. Понятно. Так, нам надо куда-то вот туда идти. Ты где был? Ты, ты тут был? Олег, сколько минут Я уже потерял Нам надо куда-то вон туда. И нам так, надо сюда так. На, еда, на, вы на. что, печку опять убрали? Я ее, что блин, Они и не на. будут им нет. Еда, нет еда, смысла быстрей, нам печку на, быстрее, еду бери. Дэдди, еда. Он Ты дал один еда, стейк, мы, мы капец. На. На тебе еще. Минута осталась, минута осталась. Дай да, да, еще еды, да, дай да, да, да, еще. Да, да, да, да, Нате, Натте вам. У меня всего просто два две осталось. Крыль. Так, люди. Минут осталось? Минута а четырнадцать. Они а ее поубирали-то зачем-то. Я, я убрал. Зачем, Даня? А Им печка ну, наша не нужна. Ну да. Так, сейчас я ее достану. Все, люди, вот тут печка, вот тут печка. А я уже позже. Так, раз... так, так, так, я успею успею положить. Лю, люди, пожалуйста, надо пожарить иду еще больше. У меня я есть тут... четыре печки. Вот он... <связи> Куда вы ее положили, агросы? Печка <связи> они <связи> печку украли. Сорок а одна секунда до войны. Быстрее. А тут у нас угля нету. У меня у есть уголь в... древесный. Ну быстрее переплавляйся, я другую поставлю себе пережать за то, что я сейчас положу баранину, это моё. Капец, О, надо, чё, был тетя, надо тетя, было Двадцать секунд осталось. Ты алмазы остались у тебя. Лука. Оставить... Что? Два. У кого два, Ты Тедди, алмазы у тебя есть, остались? Нету. Вот сюда положи у что -нибудь. У меня нет алмазов. Всё. Пять. Так, все. Люди, Бородио, а... у вас есть броня хотя бы какая-нибудь? Нет, Даня. Да, открытый. Война началась. Ой. Поехали. А... Узбекистанчики. Вот так все. Так, Люди, Даня, помни, надо, помни, надо. помни то, что нельзя попадаться под руку, а то и тебя жахнут. А где они? Так, быстро! Надо найти их флаг, надо найти флаг. Я уже забыл, куда я их флаг делал. Дай оружие, пожалуйста, дай мне как какое-нибудь оружие для защиты. Сейчас, сейчас, сейчас. А мне кажется, оружие для атаки предназначено. Ну ладно. Вот! Нашел Это флаг, нашел флаг! Да. Нашел. Ваш на Ваш такой армяни! Армянские станции! Ваш на такой легендарец! А сюда! Нет, нет, нет, нет, нет! Где да, ты, иди? Так. Да. Так. Да. Проблемка. Дэй, Даня! Мы Даню там оставили от домой. Нет, я с ним. Так, Лука, защищай вот его ценной почки своей. Дэй, ты куда пошел, не в той стороне. О, боже. Даня! Даня! Он, еда, еда. Они да, все равно наш флаг не сломали, они могут тебя убить, они наш флаг не сломали а, а где а наш? А Я запутался а Что? Апсидиан? Бобик, Апсидиан! Бобик. Отвлекай его, отвлекай Давай, Ура! Нужно флаг сломать им Помогайте, ломайте мне, хоть бы Апсидиан, я, Я кон... буду вас защищать! Люди, под кол, <сёк> чтоб, чтоб вы мне сказали бы на эти <сёк> люди, люди, тут в кол! Под <сёк> Так, люди, <сёк> они <сёк> пошли на нашу базу, они пошли на нашу базу, кинем! Мы забрали флаг! нужно забрали флаг! пошлите, их нужно убить, их нужно убить, их нужно убить! Надо убить в этом флаг. Флаг забрали, всё. Зато мы сейчас... Так, Бобик! Ставьте <сёк> лето, ты сейчас <сёк> зря это сделал? <сёк> ну, <сёк> это да? они забрали да? наш флаг они забрали. да они сейчас беззащитный Растоять. а где настя я, я убью, я убью. Ага. Ой. Ой. Ой. все так теперь ой если вам понравилась эта серия и вы захотите такое продолжение, где будет уже больше времени, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на С вами был я, там Алия, смотрим, вами Лука, Бобик, Даня, Тедди, Воробей и Настя, которые не умеют играть в Майнкрафт. Но играют очень долго, но не умеют их в Майнкрафт играть. Я тебе скажу, она, когда ты приедешь к ней она тебе на фарш сдаст. Да, на меня на фарш. Люди, помогите, мне Настя угрожает. Точнее тэдди, это один, но это все равно как... на эти на эти методы учить. Ну, да, Ладно всем подписывайтесь всем, дайте всем пока пока. Если вы хотите продолжение, то 10 лайков и прода выйдет.